Я решила попробовать себя в этой специальности, так как давно заинтересовалась я. Я работаю воспитателем в детском саду, и логопедия как бы сопутствует моей профессии. Хорошее впечатление, начиная с первых дней обучения, начиная с начальной стадии неврологии, психологии. Меня все это впечатлило. Все тетрадочки у меня, все обложечки у тетрадей записаны какими-то основными тезисами, терминами. В восторге от педагогов, которые поделились своими заветными практическими знаниями, приходили и делились с нами, хотя это можно было кое-что удержать в секрете. Мы пользуемся этим и несказанно рады, что у нас на практике тоже стало получаться. Появились насущные вопросы, которые могла задать в ходе нашего обучения. Да. И Работая уже, практикуясь с детьми, я понимаю, что могу стать логопедом, конечно, не надо останавливаться на достигнутом. Развиваемся каждый день, читаем. И надеюсь, что не потеряем связь с нашими педагогами и будем обращаться к ним за помощью. Рада тому, что я получила специализацию логопедии.